Привет, друг! Сегодня мы с тобой продолжим разбираться в угловом шве, так что погнали! Сзади меня ты можешь увидеть Уральский политехнический колледж. Это также тренировочный полигон WorldSkill. Я рад, что молодые люди осознанно идут обучаться на строительной профессии. И в целом образование хоть маленькими, но все же верными шагами движется в нужном направлении. А если ты поддерживаешь популяризацию рабочих специальностей, ставь лайк этому видео. А сейчас давай переместимся с тобой в сварочный цех и, наконец, начнем разбираться, как выполнить угловой шов с периодичной подачей присадки. Помним, Перед выполнением ответственных стыков и не только производим зачистку, но не забываем при этом про защиту, а только потом мы обезжириваем все ацетоном. Далее мы настраиваем сварочный аппарат, ставим нужный нам ток. Для новичков я советую ставить 30-40 ампер на 1 мм свариваемые детали. К примеру, если это двойка, то мы ставим 60-80 ампер. В этом диапазоне. Если это будет тройка, мы ставим 90-120. Опять же, в этом диапазоне. И так далее. Далее нам нужно подобрать сварочную проволоку. Возьмем, к примеру, ту же самую двойку. И возьмем с вами присадку 3.2. Это будет неправильно, так как, чтобы расплавить присадку 3.2, нам нужен более высокий ток. Поэтому я советую взять 1.6. А там смотрю уже на свой скилл. Для защиты можешь взять набор от стандартного до элитного. Но я сегодня буду сваривать на стандартном наборе. А теперь сварочный процесс. Твоя задача вести горелку ровно, а присадку подавать с определенным интервалом времени. Присадку можно подавать как касаясь основного металла, но при этом делая движение вперед, назад вперед назад вперед назад вперед назад вперед назад а также можно не касаясь твоя присадка находится в воздухе и аккуратными движениями подается в сварочную ванну кап кап кап кап кап кап кап кап вот теперь тебе понадобится программа метроном либо сам метроном когда скачаешь данную программу, ты выставляешь нужную для тебя герцовку. Это может быть раз, раз, раз, раз, раз, а может быть раз, раз, раз, раз, раз. Ну, конечно, там будет не мой голос, а можешь также считать про себя. И раз, и раз, и раз, и раз. Но когда ты станешь профи, а ты станешь профи, Тебе данная программа будет не нужна, так как все будет храниться в твоей голове, но лишней данная программа точно не будет. Присадку старайся не вытаскивать из зоны защиты, движение и расположение руки выбери удобное для себя, но остальное все зависит только от тебя, это практика, как говорится терпение и труд, шов хороший создадут. Спасибо тебе, что досмотрел данное видео до конца, и я буду очень признательна тебе, если ты подпишешься на данный канал и оставишь комментарий к этому видео. А так до встречи в новых видео.